Друзья, всем привет, кто подключается. Мы стандартно ожидаем пару минут всех, кто захочет смотреть наш эфир, и нашего эксперта. Всем привет! Добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что согласились с нами провести эфир. Для наших гостей, я думаю, уже много кто знает и узнает. Оксана Бега, это координатор Ламбре Украина. Им очень приятно, что ты у нас в гостях сегодня. Взаимно, мне тоже приятно. Я так со стороны наблюдала за этими эфирами. Ну, в общем, я как зрителем принимала участие с самого первого эфира, и, по-моему, ни одного не пропустила. Очень и все, все ждала, когда же появится парфюм в этих эфирах. И как-то даже не подумала, что он начнется с меня. А У нас не было других вариантов команда Ламбре Украина даже Ламбре России прошу прощения даже не рассматривала другого кандидата кроме как вас Оксана. я думаю что мы потихоньку будем начинать и как раз для наших зрителей для многих уже известно о том кто вы, они давно с вами работают также для как раз команды России мы хотели бы услышать немного про Путь в Ламбре, потому что ну, это очень такой значимая должность. Давно ли ты в Ламбре? И, ну, то есть немного своей истории. Ну, сейчас уже, наверное, непонятно, что было раньше, я в Ламбре или в Ламбре. Первый, вот 1 ноября 1999 -го года на таком глубоко беременном сроке 7 месяцев мы показывали, мы проводили первую презентацию «Ламбре», и на этой презентации в Карпатах нас было, по-моему, 35 человек. Ну вот тогда, вот собственно, все и началось. Сегодня мне уже даже сложно представить свою жизнь без «Ламбре». И там, сколько бы ни было дефолтов, кризисов. О, сегодня прочитала новое, новый термин – Корона Коронакризис. Uh -huh. коронакризис Каким-то образом получается так, что, наверное, наверное я такой гарант, гарант развития и жизни Ламбре, uh -huh. а Ламбре – гарант моего бизнеса и такого, моего активного, скажем, образа жизни. Ну, двадцать год – это, конечно, я не, тоже не представляю. Мне кажется, это уже что-то такое неотъемлемое, неотъемлемые вы части друг друга. Сто а... процентов. Да. Ну, сейчас среди наших, среди наших участников тоже есть те, те люди, которых я знаю в Ламбре уже 21 год, собственно, они могут написать. Если, если слышите мой вопрос, напишите, пожалуйста, сколько лет, кто из вас в Ламбре, какое время? Ну, если вы являетесь, конечно, консультантами, либо лидерами Ламбре, либо просто ярыми поклонниками наших парфюмов. И, друзья, вам всем огромное спасибо, что вы с нами. 21, да. Это просто, просто семья, 16. Невероятно. Друзья, спасибо, что вы все с нами, что мы с вами одна команда. Это очень здорово. И да, мы очень много проводили, уже, мне кажется, что так много проводили эфиров по на разные темы. От декоратив, косметики, уходов. Uh, и даже разговаривали со стилистами. Классная и... тема, кстати. Все темы были просто перфект. Uh, спасибо большое, нам очень приятно. Uh, команда, я надеюсь, наша тоже смотрит. Uh, мы сейчас внутри все порадовались. 16 лет. Я, я читаю комментарии и порождаюсь. 18 лет, uh, 12. Uh, друзья. друзья, спасибо. Uh, да, я думаю, что мы потихоньку будем начинать как раз нашу тему про летний гардероб ароматов. Uh, моим самым первым вопросом было, я как раз uh, попросила команду разрешения его задать, uh, я, например, мне очень сложно подбирать себе парфюм, то есть я не могу, uh, как это правильно говорить, слушать там больше двух-трех парфюмов, все, я, я, я перестаю их различать, uh, и... Ну, я думаю, что я такая не одна. Как для себя подобрать свой идеальный аромат? Во-первых, нужно, нужно выбрать такой период времени, когда ты свободна, когда у тебя есть достаточное количество времени, никуда не спешить. Uh -huh. а, вот эти все легенды о том, как можно свой нос разблокировать ванночкой свежемолотого кофе, это реальные легенды. А, ничего не помогает. А когда, когда мы проводим дегустации, либо, либо проводим лаборатории, а там на этих вечеринках нужно продегустировать ароматов 15, например, ну, потому что жалко приезжать в город э, там, за 500 километров э, только для того, чтобы показать три аромата. Ну, да. а, поэтому я всегда предупреждаю, вы начинаете дегустировать аромат, э, если вы будете внюхиваться в один аромат то на пятом вдохе вы его уже не услышите. Поэтому, когда мы дегустируем аромат, мы дегустируем только э, ветерок, только воздух, только впечатление, которое оставляет блотер. То есть не, надо, не нужно очень сильно внюхиваться. Это во-первых. Во-вторых, конечно, все равно, равно возможности человеческого носа не запредельны. Поэтому, если мы хотим выбрать аромат, вначале всегда всегда спрашиваем, какие ноты нравятся, к какой группе относятся те ароматы, которыми пользовались, что в них должно быть. И примерно, зная уже коллекцию ароматов, я могу показать до 10 ароматов. Но опять-таки прошу только понюхать буквально впечатление, там две секунды услышать, услышать аромат и отложить его либо вправо, либо влево. Тот, к которому мы будем потом присматриваться более пристально, либо это будет тот аромат, который мы отбраковываем сразу. Потому что ну, бывают такие случаи, я очень хочу свежий аромат, нет, это не свежий, и это не свежий, и это не свежий. Вот это вообще не свежий. И потом я показываю черную магию, и оказывается, она и была вот тем самым свежим ароматом, о котором мечтала женщина. Она так воспринимает аромат. Uh -huh. а, в общем, все зависит от профессионализма консультанта. Uh -huh. Там, потому что ну, в любом случае самому выбрать аромат э, очень долго, вслушиваясь в один аромат, ну, просто неверно. Тогда, тогда это только два, и все. Вот ну, так, так как обычно выбирают в перед дю самолетом, там есть времени, времени, есть часик, точно, нанесли на блотеры и положили в карманы и постоянно нюхать, нюхать, нюхать. Вот через полчаса эти ароматы уже проявились, уже можно услышать их истинное звучание, и тогда возвращается и покупает какой-то один. Но это все вопрос времени. Время, времени нужно достаточно много. А, и, кстати, сказать нужно помнить о том, что э, обоняние можно тренировать. Так. даже да, Можем даже не, не вспоминать о том, что там, ну, например, розмарин, базилик, эти аромы масла тренируют обоняние. Uh -huh. это не обязательно. Можно просто ежедневно а, прослушивать 3-4 аромата, и а, рецепторы будут сами по себе тренироваться. Неважно, какие. То есть это могут быть мои ароматы любые, дома? Любые, да, любые ароматы, но главное их услышать каждый. И каждый этот аромат услышит и делать это ежедневно по три, по четыре, по 5, можно несколько раз в день. Все, кто занимается парфюмерией, буквально через год-два обращать внимание на то, что они уже могут вот час сидеть дегустировать различные ароматы, и они все их будут слышать. Я им завидую, потому что все свои я, условно, нашла случайно где-то, да. на ком-то, в магазине тоже рядом распыляли. Я сегодня для себя открыла. Вот я, я вспоминала, думаю, почему, почему я на Ламбербате взяла номер шесть? это Лануэн. -Вен. Лануэна вообще очень много, и это тот, который, если у нас коллекция, это не самый новый, но он самый популярный из Лануэна. Я опять его начала думать, почему я его выбрала? Я опять начала его слушать, я просто сошла с ума. У меня преследует целый день это какое-то сумасшествие. Причем где-то через полчаса я услышала в этом аромате мужчину. И я поняла, что вот он, наверное, даже больше подошел бы мужчине. Потому mm -hmm. что сегодня я рассматривала ароматы с точки зрения, какие из них на грани с теми, которые еще можно использовать uh -huh. э, летом, но, скажем так, уже не во всех ситуациях. Uh -huh. Поэтому я очень требовательно относилась сегодня ко всей дегустации, но шестой меня поразил просто. Это, это что-то необыкновенное. Тогда вот, раз как... к вопросу о случайных ароматах. Да, раз мы заговорили как раз о, о летних ароматах, то на какие ноты, на что нужно уделять внимание летом? Ну, я бы вообще начала с того, готовы ли люди менять ароматы, потому что больше, ну, скажем, больше 50% не готовы вообще поменять аромат перед началом нового сезона. Я этим вопросом тоже серьезно занималась, наткнула случайно на информацию о том, что Любой новый непривычный аромат – это маркер опасности для человека. Почему? Потому что обонятельные центры, вот все и рецепторы, и обонятельные луковицы находятся, оказывается, в древнейшей части мозга, которая отвечает как раз за вот определение этих маркеров опасности. Угу. И если нам, если нам страшно подобрать себе абсолютно кардинально противоположный аромат, совсем непривычный, нужно просто сделать вдох, 10 секунд подождать нач... и просто спокойно воспринимать этот аромат. И просто происходит чудо. Через 5-10 минут мы вообще уже не воспринимаем этот аромат, так бы воспринимали его там 10 минут назад. Поэтому вопрос, вот, напишите в группе, кто вообще готов выбирать для себя кардинально другие ароматы. Если вы привыкли к нейтральным, не опасным, таким абсолютно спокойным, свежим запахом. там... Э Цитрусово-океанические, овощные, прозрачные, водянистые. Я бы их всех назвала равно безликие. Кто готов менять для себя аромат на вот кардинально чувственный, яркий, эпатажный, обращающий на вас внимание всей улицы? Кто готов менять аромат? Так, Настя, первая. Кто готов менять аромат? Мне кажется, у нас, уже, да, у нас уже много все готовы менять аромат. Но вот с этого нужно всегда начинать. Человек должен понимать, что если он хочет изменить точку зрения окружающих на себя, если вдруг хочется вырваться из, из какой-то такой рутинной, из какого-то полного непонимания, то нужно... Либо начать носить 15-сантиметровый каблук, либо нанести красную помаду, либо пойти постричься и перекраситься. Но самый легкий способ это выбрать какой-то совсем жестко не твой аромат. Ну вот просто совсем не твой аромат. И этого будет достаточно. Свежий человечий аромат. и тоже богато. Давайте идем, давайте и будем идти по, по нотам. И после того, как я расскажу о нотах, трендах, mm -hmm. мы поговорим о том, какие, какие ароматы подходят как раз вот для этого горячего времени года. Ну, и, кстати, сказать, не у всех это время горячее. Я, я неделю назад вернулась из Карпата, у нас там столько 20. Mm -hmm. То есть 20 – это уже тепло. Mm -hmm. Поэтому... Там нормально и ангел проходит, там или мел нормально проходит, там даже черная магия нормально проходит на, на вечерних мероприятиях. А, то есть, это, ну, как бы лето, лето, лето у нас у всех разное. А, если говорить о том, что модно. Ну, во-первых, модно нанести что-то такое, чего нет у всех окружающих. Модно удивить. Поэтому вот, в тренде не быть в тренде. И если говорить о горячем времени года, о леди, то у меня такое двойственное ощущение от этого времени, потому что, с одной стороны, ты хочешь быть корректным, Mm -hmm. и никому не мешать. И поэтому ты выбираешь, да, действительно, цитрусово-цветочные, океанические, прозрачные, там, или Пакинзо, либо там, Либо ты подбираешь для себя что-то из мужских ароматов, либо ты подбираешь унисекс, там, например, молекулу, что-то совсем нейтральное. Но, лаура-лаура-бюджути, -ла но я опять-таки предупреждаю, вы рискуете стать незаметными. Это с одной стороны. А с другой стороны, лето – это всегда период новых знакомств. А, сексуальность, вообще градус сексуальности а, в период жаркого лета повышается у мужчин, и у женщин. А, гормональные взрывы все по-другому происходят. и хочется и новых отношений, и, может быть, каких-то новых ощущений от своих старых отношений. Хочется чувственности, хочется сексуальности. Хочется носить полупрозрачные, легкие платья, хочется э, изменений во внешности, во, в стиле. И поэтому... Светлый роман. Ну, да, кстати, да. И женщина, кстати, которая настроена на городный роман, в жизни на себя, ли, э, точнее, в чемоданчик в жизни Лепакинзу не бросит. Она положит что-нибудь сексуальное, хотя бы си-армани. Mm -hmm. а, и... Э, вот нужно что-то подобрать такое на грани. Я с точки с этой точки зрения подходила к коллекции. С одной стороны, нужно было найти трендовые ноты, потому что. С одной, с одной стороны, в моде, кстати сказать, в моде вот легкие свежие ароматы, вот те, которые стирают абсолютно грани между мужчинами и женщинами, между сексуальностью и рабочими настроениями. Эти ароматы опять на пике популярности. И говорят, что нам в 2020 год их принесли, принесла именно корпоративная культура европейская, американская, где запрещено пользоваться яркими ароматами для работы где суть на работе все, все сотрудники, и там нет мужчин и женщин. Mm -hmm. И вот откуда из этой корпоративной культуры к нам прилетела опять новая волна свежих прозрачных ароматов. И с одной стороны, с другой стороны, молодое поколение, которое, которое вырастает уже в скажем, в трендах экологичности, не скажем, в моде экологичности, но они не знают, что было по-другому, они просто понимают, что с планетой надо что-то делать, ее нужно спасать, веганов все больше и больше, охрана животных, трепетное отношение к, к деревьям, к растениям, уборка мусора, очищение рек. Вот этот тренд, он тоже привел к тому, что у нас новая волна свежих ароматов. Поэтому, да, свежий аромат, но постарайтесь среди них найти что-то, что хотя бы хоть как-то проявляет индивидуальность. У меня, кстати, фаворит, вот, фаворит от Лакост. Почему? Потому что он все-таки яркий. На фоне всех остальных свежих ароматов он яркий, раз, и второй, он интенсивный. То есть его слышно, он не исчезнет через два часа, его очень хорошо и ярко слышно. Кстати сказать, Хуга опять на пике популярности, потому что у него вот все трендовые ноты в нем собрались. Это и, и роза, и черная смородина, персик, гиацинт. это оказывается вот все опять в моде. Mm -hmm. Если говорить. Значит, первый, первый тренд, вы обратили внимание, отметили для себя индивидуальность. Второй тренд это опять-таки свежие озоновые ароматы, океанические, цитрусовые, нотки зелени, нотки листьев, растертых между пальцами, вот эти. Третье, третье – это, опять-таки, гурманика. Но гурманика трансформировалась. Она, кстати сказать, очень приемлема сейчас для лета. Это огромное количество, фруктово-ягодных нот. Mm -hmm. Это и ваниль. Из гурманики практически совсем ушли специи. И гурманика стала мягче. В нее добавились нотки мороженого. В нее добавились карамель. Ушла совсем, кстати сказать. Mm -hmm. Варенье, вот, нуга гашка. Это все ушло. Нотки кофе остались, то есть все, все ароматы, которые имеют пищевые, скажем, ассоциации, они стали очень мягкими, такими корректными, их, ими можно пользоваться летом. Это, вот, кстати сказать, и хугобос, это и Лаура, это и Лепакинсо, и их, их относят к цветочно-фруктовым, но вот с такими с нотками вкусовыми. Mm -hmm. На удивление, миздер в тренде. Как-то да, вот на, я на, тоже заметила. на международном рынке Мисс Диор опять в тренде. Я, я была поражена, потому что для меня это был уже сбитый летчик, собственно. А оказалось, вот стойкие старые марки, э, пересматривала, кстати, пару дней назад, вот теперь. и там двое парней обсуждают, если помнишь, модные марки, да. И Модельер Санчен рассказывает о том, что Дер, конечно, бесится, сходит с ума Шанель тоже. Они скоро совсем отомрут, а это 61-й год, mm -hmm. в котором они живут, они скоро совсем отомрут, потому что они не хотят меняться, потому что они не хотят ничего нового. Ну, вот проходят годы, а Шанель Др продолжает диктовать свои условия, кстати сказать. Но они, они все-таки более мобильные, в одежде они менее мобильны более консервативны а в парфюмерии все-таки они следят за трендами, следят за да, модой. Да, я думаю, что не осталось ни одного человека, ни одной девушки, которая не попробовала, у которой не было ни какой-то классики от Chanel, либо от Dior. Я думаю, таких даже у да. нас нет. Да, да, да. Ну, ах, хоть как-то прикоснуться. Да. В общем, девушка не оденет костюм Шанель даже не потому, что у нее нет средств на то, чтобы его приобрести. Просто она себе вообще не может представить в этом стиле. Uh -huh. Вот куриные лапки, юбочки, юбочки в обтяжку, букле, узкие пиджачки с полукруглым воротником. Разве что это диктует корпоративная культура. Uh -huh. Так, и, след, и след, следующее. Ароматы унисекс, mm -hmm. это очень близко к вот этому логичному направлению. Ароматы унисекс опять в моде. Mm -hmm. И если говорить об аромате унисекс, это молекула, и если и ароматы почули. С ароматами с пачули нужно очень осторожно обращаться, потому что пачули очень часто входят все-таки в восточные ароматы, в ароматы ориентального направления, то есть это, это гиперсексуальность, это чувственность, это очень насыщенность, высокая насыщенность, яркость. И для лета эти ароматы не подходят. Тот аромат, который есть в нашей коллекции пачули, вот он как раз для меня такой достаточно сдержанный, такой элегантный, и он на лето тоже... Может подойти. Mm -hmm. Опять-таки, чтобы все помнили э, о том, что у нас в лете есть два направления. То есть, либо мы никому не мешаем это свежий аромат, и в, этом, в, в аромате свежести можно отправиться на пляж, можно отправиться на рынок, но ведь начинается вечер, опускается бархат, и, конечно, э, ни в каком свежем аромате ты на Ибицу не пойдешь. Ты все равно нанесешь на себя что-то, что будет обращать на тебя внимание, потому что главное вот, на общем фоне выделиться. И об этом помним. Я буду говорить сегодня о тех ароматах, которые категорически не подходят для лета. По-моему, мы об этом еще будем да, говорить. Да. Так, если говорить о цветочных нотах, какие цветочные ноты в моде, это ну, наверняка вы подтвердите, что они сейчас и в букетах в моде, потому что это пионы, это роза и фрезия. Вот я представляю себе этот букет, это действительно тренд, действительно стильный в новых модных направлениях сделанный букет. Эти же цветы популярны и в ароматах, в ароматах парфюмерных. Так, и вот как бы, как бы все, это те направления, которые я выделила для лета, потому что направления как бы для холодного времени года на 2020 больше. Uh -huh. а я выделила только те, которые подходят для летних тенденций. А какие-то чайные, ну то есть мы говорили про унисекс, мне кажется, что вот какой-то бергамот, вот, он, у меня сразу какая-то первая ассоциация туда... Цитрусовый, да, цитрусовый, да, uh -huh. все, ну бергамот это цитрусовый. А, кстати, знаешь, что бергамот практически он запрещен, его допускается использовать только в микроскопических количествах? Yeah. Это эфирное масло, оно достаточно токсичное, его давно уже запретили. То есть ну, я бы не советовала чай с бергамотом пить, потому что там вот искусственная эссенция бергамота, которая ничего хорошего организму не принесет. В принципе, а, да? каждый год сталкивается с проблемой, когда а, с точки зрения экологии, с точки зрения совместимости с кожей человека mm -hmm. а, запрещаются целыми списками эндотеяты каждый год и они стоят перед жестким выбором либо вида привычный аромат либо заменять какими-то ингредиентами которые ну вот отдаленно отдаленно напоминают uh -huh. там же произошло с бергамотом все цитрусовые эфирные масла они все так вот их их очень осторожно используют по всемере они очень токсичны. Uh -huh. ну раз мы тогда затронули что можно что нельзя чуть чуть подробнее про то что нельзя то есть это уже в силу того, что не бояться, а именно то, что точно нельзя, что летом нельзя. Ну, во-первых, во-первых, скажем так, рома расходятся во мнении, можно ли наносить ароматы на ткани, на волосы или все-таки нужно наносить только на кожу. Если мы наносим ароматы на кожу, да, они будут звучать на всех по-разному, но мы должны помнить, что после того, как мы наносим на кожу аромат, мы на солнце не можем появляться, а вот, поскольку реакция может быть абсолютно различной. Я люблю наносить аромат на волосы. А я слышала, что на волосы нельзя, потому что там содержится что-то, ну, вот как раз э, там, либо спирт, либо масла, которые там подсушивают волосы. Мы на... Да, потому что спирт подсушивает. Ну, мы же наносим микроскопическое количество ароматов. Я наношу одну порцию справа, одну порцию слева и никогда не пользуюсь ладом для волос. Mm -hmm. вот. Скажем, мне кажется, что лак для волос, в том количестве, в котором он наносит в салоне, он намного больше вредит э, волосам. Но, кстати сказать, волосам в принципе солнце вредит. Mm -hmm. Волосам вредит и солнце, и волосы. И почему именно в июле месяце у многих, э, кстати сказать, женщин э, очень сильно начинают, начинают выпадать волосы. И то же самое касается перехода на холодный период. Если вовремя не успела надеть шапку, а мы же не успеваем ее вовремя одеть никогда. никогда. Может, ну, конечно. Первый снег должен припарашивать волосы. А на самом деле это, это просто сумасшедший шок для луковиц волосяных. И, и осенью еще у женщин происходят гормонально очень сильные изменения. И это второй период, когда волосы выпадают. Поэтому тот, кто хочет беречь волосы, шляпа, шляпа нас спасет. Красивая шляпа, шляпа и вовремя одетые шапочки осенью. Да. Да, ну можно наносить, можно носить в таком случае на ткани. Ну есть, скажем, женщина, которая, очень трепетно относится к волосам. Ну я знаю таких женщин, и они точно не наносят парфюм на волосы. Я наношу. Можно носить на ткани, на одежду. Если одежда разноцветная, то, в принципе, вообще вопросов нет. А, нужно только обращать внимание, если одежда шелковая, то нужно наносить на незаметное место, потому что а, натуральный шелк парфюм может обесцвечивать, может пятна оставлять. Mm -hmm. вот. Точно -то, Это же касается, кстати, и меха. Mm -hmm. а, на мех лучше тоже в открытых местах не наносить, а только в незаметных, поскольку ну, различная может реакция меха быть на, на парфюм, на те масла, которые входят туда mm -hmm. в состав куда нельзя мы проговорили, а как раз про ароматы, которые нельзя. То есть те, которые мы избегаем зимой, которые, скажем так, боятся жары, и мы будем отпугивать тоже людей, и никакого курортного романа. Естественно, это, это конкретные группы. И можно на них ориентироваться, хотя, опять-таки, повторюсь, какие-то из этих ароматов стоят на грамме. То есть они очень сексуальные, но они как-то достаточно комфортные для лета. Как, как правило, ароматы, которые не подходят для лета, это ориентальная группа. Uh -huh. Это ароматы, в которых очень много пряностей, Это ароматы, в которых очень много сандалового дерева, ванили, карамели. Uh -huh. ладана, uh -huh. тяжелых смол. Вот они, как правило, воспринимаются очень тяжело. И плюс шипровая губа. Кстати сказать, шипровый аромат сейчас опять на пике популярности, но для лета они не рекомендуются вообще. Uh -huh. И не, а, с, ароматы с нотами альдегидов я бы тоже для лета не а, рекомендовала. Они очень тяжело переносятся в жару. И если говорить о, о том, какой аромат для себя подобрать на лево, я бы все-таки пробовала. А, поскольку для меня сегодня, например, абсолютно неожиданно, а, абсолютно неожиданностью явилось то, что Си Армани, обожаемый мной, он оказывается в жару, он настолько тяжелым становится, и он меня преследует, он меня на правой руке, я его постоянно слышу. А, в конечном итоге все-таки нужно проверить уже на себе, для того, чтобы понять, насколько ты комфортно себя чувствуешь с этим ароматом. Ну и помнить, что можно, конечно, быть эгоистами, но аромат мы выбираем не для себя, а для окружающих. Поскольку даже если аромат нам не подходит, он нам не нравится, он нам целую неделю будет мешать, в конце недели мы все равно перестаем его на себе слышать. Мы не выбираем аромат для себя. Это кого-то удивляет, кого-то расстраивает. Можно выбрать аромат для себя, наносить на носовой платочек, положить где-нибудь в карман и периодически доставать и слушать его. Если мы наносим аромат для себя, через пять минут мы его на себе не слышим. Поэтому выбираем аромат, исходя из тех целей, которые мы преследуем. Каким образом мы хотим создать сегодня? Хотим быть незаметной мышкой, либо мы хотим, чтобы нас, на нас обратили внимание все. Мы хотим кого-то удивить. Мы хотим э, найти какие-то новые счастливые отношения. Аромат выбирается с ориентировкой на то, какие ароматы нравятся мужчинам, окружающим. Какие ароматы не раздражают в офисе. Мы не выбираем ароматы для себя. А, Может быть, слышала... печаль в этом есть? Есть. На самом деле есть. Потому что мы выбираем реально, которые нравятся нам. Я слышала, что как раз ваниль очень любят мужчины. Очень. Они обожают просто. Вот Раз мы раз мы заговорили о таких секретиках, что еще любят мужчины, когда мы хотим произвести на них впечатление, на какие ноты нам нужно обращать внимание? Любой, любой парфюм, который содержит достаточно высокое содержание, закрепитель животного происхождения. Мускус, мускус амбра, uh -huh. сандаловое дерево, ваниль. Это те ноты, которые по статистике вообще производят самое яркое впечатление на мужчин. Это те ноты, как правило, которые терпеть не могут женщины. Когда мы первый раз дегустировали аромат «Ангела», нас было около 300 человек, мужчин было, наверное, человек 10, ни одна из женщин, а я была, я что была расстроена, это был обожаемый мною запах. Я его показываю, ни одна из женщин не сказала, что он ей понравился. А мужчины ко мне подходили и говорили, что это аромат сумасшедший просто. Притом в этот день на меня действительно обращали внимание мужчины. Просто подходили говорили об этом. Поэтому женщина должна понимать, либо она хочет на себя обращать внимание, либо она хочет пользоваться самостоятельно, эгоистично и никогда никого не встретить. Вот именно эти ноты. Вообще, раньше я слышала о том, что это сандаловое дерево и ваниль. Но, скажем, к этим нотам, там есть целый список, собственно, которые нравятся мужчинам, корица. И, кстати, корица нравится и на женщинах мужчинам, и на мужчинах женщинам. Uh -huh. а, в общем, э, а лаванда, uh -huh. лаванда, это удивительно, а, ну, мужчины не анализируют, так как и женщины не анализируют, что у них слышат в аромате, и мы не, об, не обладаем какими-то гиперосмическими а, э, э, как способностями а, для того, чтобы вычленить в каждом аромате отдельные ноты, uh -huh. да, даже ноты... Да. Это же трудно услышать, хотя он такой вот очень достаточно яркий. Достаточно яркий, да. Да, мы не парфюмеры. Парфюмеры в состоянии это делать, мы нет. Поэтому, да, по, по статистике, по итогам опросов, кстати, сказать, да, это не психологические какие-то были данные, угу. это как раз я находила данные опросов мужчин, и они выделяли эти ароматы. И, кстати, мужчины пищевые ноты, густативное направление на женщинах не любят. Исключение составляет как раз вот ваниль. Остальные ноды кухни они не любят, они не любят ноты пряности. Ни один мужчина не любит слышать рядом с собой второго мужчину. А женщина, если она не сталкивалась с выбором ароматов, как она выбирает? Очень часто она формулирует так: горький, терпкий, не сладкий, не цветочный, похожий на мужской. Великолепно. Но это она выбрала аромат для своего мужчины. Она хочет слышать этот аромат. И ей почему-то кажется, что она должна его наносить на себя. Мужчине никогда не понравится, если женщина будет пользоваться ароматом, которым пользовалась его мама либо бабушка. Uh -huh. Эти, с этими ароматами нужно быть очень осторожными. Кстати сказать, классика сейчас опять выходит на волну популярности. Молодежь, кстати сказать, молодые люди, мужчины, э, очень высоко оценивают черную магию. Она им нравится. Там ладан, он звучит очень сексуально. И там, конечно, очень много амбры. А, но надо быть очень осторожным. Нужно понимать, каким ароматом пользовалась мама или бабушка. Потому что ассоциации будут стойкие. Там, Шанель номер 5 – это была мама. А, mm -hmm. очень, ни к чему хорошему это не приведет. Точно так же, как говорят, что и слишком леденцовые, слишком девчачьи, слишком детские ароматы мужчина на своих женщинах тоже не хотят слышать. Потому, потому что, что это, ну, опять, ребенка, это два неоднозначные это ассоциации с ребенком. Mm -hmm. uh, вообще много, много <свят> всяких но. Uh, я меня всегда еще интересовал тот момент, что мне казалось вот несколько лет назад в силу какой-то как раз-таки неграмотности и неосведомленности в силу того, что кому-то что-то не подходит, какой-то аромат кому-то не нравится. Раньше мне казалось, что очень часто друг другу дарили как раз-таки парфюм, какие-то духи. Ну, то есть мне казалось, что... Ну, то есть я прям... Я, я помню это время. А сейчас как ты относишься к... <музыка> не помнишь когда у нас в магазинах периодически было 5 ароматов, которые знала вся страна да, да, да черная магия лярдо темпс не на фиджи, да, четыре еще что-то там было и что-то еще, да вот как э, сейчас ты относишься к подарку другому человеку парфюма? Можно ли угадать? А, я, кстати, как? если хочу подарить парфюм, я блюматик даю. Угу. Подходит абсолютно всем. Ни от одного человека не слышала, что он не понравился. Вообще вопрос, конечно, я чаще дарю косметику. Угу. я точно знаю, что женщина точно это будет использовать это уже проверено, я потом переспрашиваю точно ли использовали я рассказываю, как это сделать масочки всегда идут на ура там гиалуроновая серия всегда идут на, на прощай, ура от тебя всегда... еще другого ничего не ждут, А тебя знают какой ждать подарок ну да и что ты точно угадаешь с ним я кстати сказать, обычно даю те, с которыми никогда нет вопросов то есть вот есть какие-то серии такие очень активные. Я стараюсь на подарок их не дарить, их лучше все-таки через тестер. Mm -hmm. вот. И даю, даю, даю все-таки такие, те, которые никогда никаких вопросов не вызывают. Mm -hmm. ну, типа Говороновая серия или вот из Ламбре Старт серия, Они то, их тоже очень любят. Но парфюм я тоже дарю. Mm -hmm. Во-первых, мне кажется, что я умею подбирать парфюм, там, исходя из образа человека. Но я, не, я даю какие-то яркие, только если я знаю, что, что человек такими пользуется. Mm -hmm. И, ну, Господи, это не, это не последний аромат, это не аромат на всю жизнь. Mm -hmm. Люди, которые любят экспериментировать, открывают флакон, даже если аромат странный, если там к нему какое-то специфическое отношение, все равно начинают пользоваться. Я такая, мне тоже дарят духи. У меня огромное количество подаренных духов, как будто сапожнику дарят сапоги. А, ну, почему-то почему именно эта мысль приходит в голову. Но если, если я не знаю, как человек относится к ароматам, то я все-таки из цитрусово-цветочных, из, из свежих ароматов. <связывающие> что, что такое? Ими пользуются всегда, они никому не мешают, они uh, всегда подходят. Мужчинам легче дарить, кстати, ароматы, да. потому что у мужчина, во-первых, uh, ну, во во-первых, если ты нарисуешь мужчине образ, uh, <связывающие> а покупает он обычно образ, который uh, конслирует -котор -э, этот аромат. Я рассказываю о том, какой этот мужчина. Там, например, ну, у меня из, из, из всей коллег, да, если говорить о свежем аромате, то э, для мужчин может быть Magnetic. Там для мужчин вообще очень много свежих ароматов. Если совсем-совсем свежий, то это может быть Unisex 101. Mm -hmm. а, 18-й это мой из свежих ароматов. Так, э, да, сейчас, ну, мы же должны название сказать, да? Это Allure, Allure, Allure Comstock, Chanel. А, и это мой фаворит среди свежих ароматов. Если говорить о, о, об ароматах, которые все-таки транслируют сексуальность, то для меня это интуиция, это интуиция, мужская интуиция mm -hmm. И от этого аромата не отказался еще ни разу никто. Потому что я, я объясняю, что, во-первых, ты будешь в этом аромате сексуальным, ты транслируешь такую скрытую сексуальность, в тебе что-то есть, чего не видно по лицу и по твоему разговору, и э, ты не так прост, и вот это транслирует все, этот аромат. Этот аромат транслирует готовность к новым отношениям и готовность, э, готовность воспринимать женщину как сексуальный субъект. Мне кажется, вот после такого... После такого разговора никто не устоит просто против это, этого аромата. Это, это, это сумасшедший аромат абсолютно просто. Интуиция Стеллаудер, это, это моя это, Я восхищена создателем этого аромата. Как можно было такое сделать? Здорово. А, есть еще такие ароматы. А мы сейчас говорим несколько про именно ароматы Ламбре, но в целом в последние, как мне кажется, годы. А, есть такие моноароматы, когда там, пахнет, например, грейпфрут или там, персик, или там какая-то лаванда, колокольчик, и они раздельные, все моно. А, есть ли у тебя какие-то лайфхаки по смешению парфюмов, а, смешиваешь ли ты их, а, либо это только моно, а, как с этими работать? Ну, вообще, какие-то твои штучки по смешению. Я потому что реально люблю. Я сюда нанесу один, сюда нанесу чуть-чуть другой, но похожий. У меня это mm -hmm. есть. Вот, как ты, к этому относишься Я к любым экспериментам отношусь прекрасно. Ни один из флаконов духов, кроме, кстати сказать, Сантропе, который со мной ездит в машине, последний раритет, mm -hmm. ни один из флаконов духов мне не удавалось использовать до конца, потому что... Но ну, несмотря на то, что я себя считала консерватором, я не могу постоянно пользоваться одинаковыми ароматами. Mm -hmm. Я не могу под... Какой-то 15 сантиметров для мужчин, Константин Ну, Константин, тогда выберите красную помаду. Как-то экспериментировать очень нужно. Да. Да, мне я не могу я не могу долго находиться в одной стране в одном городе, я не могу долго находиться вообще у себя в квартире. Мне там через неделю меня уже куда-то куда-то несет, куда-то зовет. Для меня это летом вообще невыносимое, просто обычно летом у меня ну, вот в июле месяце у меня был бы уже там 12-й город mm -hmm. просто. И точно так же мне не подходят абсолютно одинаковые ароматы. Я не могу одним и тем же ароматом пользоваться утром, в обед и вечером. Во время карантина я просыпалась, ну, с лицом у меня было все хорошо. Конечно, у меня там добавились процедуры. Я за тобой так ухаживала. Я целую программу себе разработала, что я делаю, там, вот плюс плюсы еще... Плюс еще. Четыре месяца я уже наношу сыворотку для отращивания ресниц, и они уже наконец-то, наконец-то уже в длину пошли. Не, расход а, уходовых средств на карантине просто зашкаливал, мне кажется, да, всех. но я наносила утром аромат. Mm -hmm. И я, я спрашивала, наш кредитивный совет, и спрашивала, вы, вы ароматы используете во время карантина? Все сказали, да. И это вот, то состояние, Uh, даже не праздника, а вот то состояние обыденности, за которым мы соскучились, по которым мы соскучились, это то возвращение к нормальной жизни, это какой-то такой сигнал, что да, у тебя все нормально, у тебя все хорошо, ты настала флакон духов. О, uh, oh, я, я нашла специальные маски, под которые можно помаду наносить, и она не размазана. Они выглядят как клювик. И, помары, и, и вот на выходе из магазина я уже снимаю, и какие-то пару минут меня видят с красивой красной помадой. Ароматы я меняю постоянно. К mm -hmm. чему веду? Я могу утром нанести один и буквально там через полтора часа нанести, нанести другой аромат. Меня абсолютно не волнует то, что они смешаются. Mm -hmm. Да, получится какой-то новый аромат. Ничего, ничего, не, ничего там какого-то противоестественного не получится. Ты просто добавишь эти 28 нот к этим 36 но можно, конечно, экспериментировать. Uh, у нас прям вот целый блок был построен. Вы, помнишь, у нас были uh, эмоции, набор эмоций? Да. Uh, пять, пять ароматов. И вот мы на всех ламбр мы как раз экспериментировали. Мы соединяли любовь с надеждой. Mm -hmm. И uh, это, это было очень весело. Но сегодня я любой аромат могу смешать с любым. Uh, есть такой небольшой лайфхак, Да. Uh, Сумасшедшая сексуальная нота Пачули. Это, кстати, mm -hmm. еще одна нота, на которую очень сильно реагирует мужчина. Пачули это безумно сексуальный э, ингредиент. Не зря ему посвятили целый флакон духов. Э, кстати, сказать точно так же и жасмин. Mm -hmm. uh, жасмин, например, парфюмер вообще не называют жасмином, они говорят цветок. Mm -hmm. И если например, в разговоре друг с другом говорят цветок, все понимают, что речь идет о жасмине. А нет, это а, жасмин и роза входят практически во все ароматы. Из любой группы жасмин и роза входят практически во все ароматы. Да, вот, даже в небольшом количестве. Роза тоже является очень сексуальной нотой. К чему введу? У нас есть э, трезор планкомовский Это чисто в чистом виде ароматы розы. Кстати сказать, вы знаете, что трезор создавался... А, не по технологии, его создавали вопреки пирамиде, а, пирамиде аромата. Он и в первой, и в третьей ноте звучит одинаково, розовый. И его можно использовать как базовую ноту и наслоить любой другой аромат. И mm -hmm. точно так же в для того, чтобы аромат добавить сексуальности, можно наслаивать на любой другой аромат. Вот я бы брала... Я бы брала Трезор и брала пачули и с ними экспериментировала. Uh -huh. Как базовые ноты Потому что, ну, если два аромата совсем уж друг с другом смешать, то, ну, нет, нет, нет нет никакого интереса экспериментировать. А тут можно все-таки ощутить себя парфюмером. Ты постоянно носишь с собой какой-то другой аромат, ну, то есть, или у тебя там в сумке просто лежит, или как, ну, то есть ты там, ты говоришь, что обновляешь аромат в течение дня. Как это происходит? Во-первых, я наношу во у себя большое количество ароматов. Uh -huh. Я... Я, я обычно на занятиях говорю, давайте так, вначале я вам расскажу, как камельфо, а потом я вам расскажу, как это делаю я. <свят> Поскольку, кстати сказать, Россия, это тоже касается Вопрос гендерной несправедливости, стоит очень остро в обеих странах. Вот, ну, в Украине, например, при сумасшедшей красоте женщин абсолютно несправедливая гендерная ситуация, когда, когда женщин гораздо больше, чем мужчин. А активных женщин еще больше, чем активных мужчин, поэтому главная задача женщины, которая выходит из дому, обратить на себя внимание, поэтому если положено по правилам, чтобы твой аромат был слышен только на интимном расстоянии, mm -hmm. то есть до 60 сантиметров, то такое правило нам не подходит абсолютно, mm -hmm. пусть этим правилом пользуются норвежцы или шведы, а нам нужны яркие парфюмы, вот Поэтому иногда надо наступить на горло собственная песня, взять, например, Gold Amber. И тогда, я люблю повторять, на этой улице заметно только я. Поэтому аромат я постоянно обновляю. Поскольку я практически все время на машине, у меня в дверце моего водительского сидения три плакона. Они все время постукивают, так позвякивают. И один флакончик, один флакончик, вот у меня, у меня сейчас Эска ездит со мной в сумочке. Uh -huh. Благодаря тому, что она маленькая. Кстати сказать, вот из Парижа, из Парижа отлично подходит для лета. Не мужской, uh -huh. он просто великолепный. Он и передает сексуальность, и никому не будет мешать в жару. И Эс тоже абсолютно никому не будет мешать. Он такой достаточно сдержанный, но его слышно, я просто перепробовала весь остальной Париж. Uh -huh. Буква «П» еще как-то вот, ну, так можно с натяжкой эм, до 25 использовать. Uh -huh. Uh -huh. Все остальные очень яркие. Они просто настолько яркие. Они мне очень нравились все зимой и весной. Uh -huh. Но сейчас я понимаю, что я не смогу их на себя налить. У меня «С» ездит со мной в сумочке. Uh -huh. А в машине uh -huh. три флакончика, которые позакивают. В машине ездит Сантропе, как я уже говорила, в машине ездит плематик. и в машине ездит, в машине ездит восьмерка, ну, номер восемь, Си все знают, что это мой обожаемый продукт. Ну, кстати, скажем, для тех, кто любит ваниль, для тех, кто хочет привлечь внимание мужчины, но он не настолько, не настолько интенсивный, агрессивный, как Ангел, вот поэтому, поэтому он хорош как компромисс. Друзья, вы также можете писать в комментариях вопросы, потому что у нас осталось буквально 10 минут на эфир. Мне еще хотелось спросить по поводу того, что вот многие, как ты говоришь, не готовы менять там, от времени года свой парфюм. Ты как раз на стыке условно-сезонов это всегда делаешь? Я, я вообще все время меняю парфюм. Угу. Мне как-то, вот, ну, когда наступает жаркое время года, меня, ну, я не люблю свежие ароматы, но я как-то как начала терпимо к ним относиться, более-менее. Правда, я с удивлением перепробовала, вот со Светой и кстати, сейчас в чате, мы пытались позавчера, она говорит, дай мне, мне что-то нанести. Я начала открывать опять Париж, но в конце концов все равно на эски остановились, потому что все остальное было тяжело на себя нанести, мы выходили на улицу в дикую жару. Поэтому все-таки тянет на свежий аромат, но я не делаю этого целенаправленно, я просто открываю один из шкафчиков и наношу то, что попадается под руку. У меня там просто изобилие всего. А, кстати сказать, вот 36-й мой фаворит на лето. Отлично, великолепно он подходит. Он, с одной стороны, он достаточно свежий, с другой стороны, все-таки не назовешь его мужским, все-таки там есть женская сексуальность, а это, это самое главное. Слишком много у меня секса в нашей жизни. Сколько же флакончиков приблизительно в твоем гардеробе ароматов? А я как где-то полгода, я где-то полгода назад считала, по-моему, было то ли 48, то ли 43, как-то так. Невероятно, ну, мне кажется, Я регулярно трогаю, я, я да, да, да, даже бывает его бросаю, потому что, ну, мне действительно, мне очень много дарили ароматов, которые я не могу на себя нанести просто, и в одном месте стоит, я, я, я их не считала, и в свою коллекцию я их не считала, я считала только те, которыми я пользуюсь, и которым пользуются мои мужчины. 43-48. Невероятно. А как ты считаешь, есть ли какие-то ограничения по нотам, исходя из возраста? Ну, то есть, что не могут носить на себе молодые девушки? Что не могут себе уже позволить, например, кто-то? Молодые девушки не могут пользоваться маминными духами. Угу. Однозначно. Это вот то, о чем я сегодня говорила. Угу. Категорически альдегидное нет потому что альдегидное вызывает а, ассоциации с Красной Москвой и с Шанель номер 5. Mm -hmm. а, категорически ничего тяжелого типа черной магии однозначно нет. И, и девушкам можно шипами пользоваться. Mm -hmm. Но, конечно, мне кажется, что вот, там, лет до 25 можно шкодничать и экспериментировать. Сейчас, сейчас как-то на пик популярности пытались войти такие потажные ароматы, типа кожи тушканчика. А там, где откровенный аромат такого несвежего мускуса, mm -hmm. где аромат такого несвежего пота. И Вы если... На запах тоже так себе звучит. И вот... Можно экспериментировать, если, если у тебя там, три полоски на голове, одна салатовая, другая фиолетовая, а третья красная, то можно и кожи ушканчика. Uh -huh. а, вот после 25 уже не рекомендуется. Мужчина очень жестко не приемлет эти ароматы на женщинах. То есть и то, что простится девчонкам, uh -huh. того не простят уже женщины, с которыми хотят построить серьезные отношения. Uh -huh. Вот. А если говорить о женщинах в пасташе, то я бы, я бы тоже, э, скажем так, я иногда наношу на себя шинель номер пять. Mm -hmm. Да. Но это, как правило, поход в театр и не с мужчиной. Э, ради эпатажа тоже можно. Вообще, вообще лет 15 еще подождем, и мужчина, которые выросли на маминых ароматах советских времен, Mm -hmm. вот, о которых мы вспоминали, тоже mm -hmm. уже вырастут, и они будут эти ароматы. И эти ароматы к нам вернутся. Но сейчас они вызывают однозначно ассоциацию со старостью. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот прям со старостью, с увяданием. Mm -hmm. да, поэтому если я учитель, я могу нанести на себя шанель номер пять, потому что учитель всегда должен быть оплотом консерватизма, надежности, такой mm -hmm. стабильности. Если я отправляюсь на вечеринку, то это точно не будет ни Шанель номер 5, ни Черная магия. Угу. Вот а... все-таки что-то посмелее и поярче. А на какие ноты нужно тогда мужчинам обращать внимание, чтобы привлекать а, девушку, женщину? Это опять-таки мускусамбра. Мускус амбра, причем э, женщины просто очень остро воспринимают, когда от мужчины, ну остро в хорошем смысле, таван должен быть обязательно, кожаная нота должна быть обязательно, и удовые ноты, то есть древесный перевожу на русский, тоже должны быть обязательно. Вот это то, мы хотим слышать рядом настоящего мужчину, колбоя, может быть, э, рафинированного сердца, но с определенным уровнем наглости. Вот чисто мужские ноты, может быть, там добавится какая-то сладкая нота, но она должна быть на фоне мускуса. И а, женщина... ага, да, да. И женщинам и женщина, не женщина, очень нравятся сладкие сорта древесины на мужчину. А, женщинам обычно нравится что-то типа можжевельника, дубовый мох, кора дуба, вот что-то такое, не сандаловое дерево. А мужчина вот... любят на женщинах сандаловое дерево. И как раз вопрос в чате, что не рекомендуется после 55? Не рекомендуется закрывать сознание. Отлично, Знаете, говорят, что где-то в 37-38 лет у женщины, ну, так же, собственно, как и у мужчины, наступает такой серьезный кризис, когда женщина начинает искать себя. Кстати сказать, когда женщине смело хочется подобрать новый аромат, это означает, что она готова вообще к изменениям, к перестройкам в своей жизни, в своей собственной жизни. И вот нужно эту энергию использовать очень быстро. И говорят, что до 37-38 женщина набирается опыта, она ориентируется на точку зрения окружающей, на не очень сильно влияют подруги, мама, папа, сестра, брат. А вот уже потом, годам к 40 Наступает совсем другой этап, когда э, в силу вступают ценностные ориентировки. Все то, все эти ценности, которые она успела накопить за свою, э, за свою жизнь. Это и мудрость, это и смелость, это совсем другой взгляд на то, какой я могу быть. И не обращать внимания ни на, ни на чью точку зрения, это главное, что нужно делать после 55 как ну, так хочется, потому что нужно получать кайф от жизни. Если тебе хочется с утра побурчать, значит, как говорит наша психолог Вера Романова, найди себе человека, с которым вы вместе сможете сымовать это все унитаз. Но во все остальное время ты должен кайфовать от каждой минуты. Я всегда говорю, Господи, ну не гневи ты Бога, все живы-здоровы, бизнес идет, может, не так, как хотелось. У тебя все нормально, у тебя все нормально, у тебя все здоровы, и все дома, и все рядом, у тебя куча родных людей вокруг, у тебя бизнес, который тебя радует. Ну, просто надо вовремя поднять попу и идти дальше. Вот, поэтому после 55, и после 40, и после 30 вообще не нужно обращать внимания ни на чью точку зрения и выбирать то, что приносит радость. Я думаю, что на этой прекрасной ноте я поблагодарю за эфир. Оксана, честно, ты восхитительно. Все, что ты сегодня говорила, оно воодушевляет. У меня сейчас мурашки просто по, по коже. Ты восхищаешь. Спасибо, что ну, видно, как команда Украины, команда России сейчас поддерживала. сидела в нашем эфире и спасибо огромное тебе за эфир. Я надеюсь, что мы еще договоримся на следующую тему, потому что как ни у тебя, кто 21 год в команде Лабре, нам спрашивать советы и воодушевляться. Поэтому спасибо тебе огромное. Настя, ты сегодня тоже, кстати, была такая солнечная, ты с остальными спикерами себя так не делала. Это, это, все... это, знаешь, мы с на одной волне. Я с удовольствием. И, кстати, сказать, я хотела предложить просто а, вот тут, многие пользуются этой моей таблицей парфюмерный расход я хотела предложить сделать там пометки, те ароматы, которые для лета хорошо подходят и те, которые сейчас в трендах лета и выслать уже с этими пометками отлично, тогда мы с радостью этим как раз поделимся нас тяжело было все это воспринимать хорошо Здорово. Спасибо нашим зрителям. Следите за обновлениями, за нашими новыми прямыми эфирами. И да, невозможно не заметить, как я была рада сегодняшнему нашему эфиру. Все, друзья, всем спасибо, всем хорошего вечера, до новых встреч в эфирах. Настя, тебе тоже спасибо, спасибо ты отлич... отличный корреспондент. Спасибо большое. Спасибо, всем пока. Пока.